Расскажите про свою жизнь, когда вы были ребенком. Вы ходили в школу? Как часто вы ее посещали? Вас учили математике и хинди, извините, математике и родному языку? Вы хорошо учились? Разве я похож на образованного человека? Не надо мне так оскорблять. Вообще-то, когда я прилетаю куда-нибудь из его очереди на миграционный контроль, особенно в Америке, они смотрят на меня так и спрашивают. Вы говорите по-английски? Потому что я выгляжу как необразованный человек, и это нелегко. Знаете, насколько сложно оставаться необразованным в наши дни. Чтобы стать образованным, достаточно походить куда-нибудь 20 лет и получить сертификат. Оставаться необразованным очень сложно. Потому что со дня вашего рождения ваши родители и каждый взрослый и школа, абсолютно все, стараются научить вас чему-нибудь, что не сработало в их собственной жизни.